Если федерации удается создать какой-то, ну, скажем, пул да, там тех, кто помогает виду спорта, то федерация начинает получать ну, какую-то свободу в каких-то вещах более-менее финансовую. Да? Вот. Но это очень тяжело сделать в наших экономических реалиях, поскольку бизнесу не дано официальное право свободно распоряжаться частью там, своего налога на прибыль. Как это в большинстве развитых стран по усмотрению, по собственному усмотрению? То есть бизнес выступает в роли налогового агента, который сам решает, куда он часть предназначающейся государству свои прибыли отдать непосредственно. Да? То есть не полностью все государство, пусть оно решит. А государству отдать там, 99%, 1% отдать туда, куда я как налоговый агент уже как бы, конкретно решил вот, вот на этот вид спорта, или этой общественной организации, или этому музею там, и так далее.